Всем добрый день. Здравствуйте. Я Елена Смолянская. И сегодня я хочу вам представить Елену Алексееву. Я с Еленой знакома более двух лет. И я хочу вам сказать, что человека с такой судьбой вы можете встретить буквально на каждом шагу. Но есть действительно огромное большое но. И это важно для каждой из нас, женщины. Елена прошла очень сложный путь. В ее жизни было все. И разводы, и любовь, и разочарование. И несмотря на это, она восстала, она смогла, она создала семью, которая в ее жизни стала очень большой движущей силой. Елена Алексеева, ведический астролог, нумеролог, женский коуч, тренер, я сама являюсь ее учеником, и я хочу вам сказать, что э, именно опираясь на свой жизненный путь, Елена смогла создать огромную программу, программу, которая помогает выйти каждой женщине из э, тупиковых, кризисных ситуаций. И вот именно в этой э, кризисной ситуации каждый из нас попадает хотя бы раз в жизни. И ох, как... Не просто нам бывает это все пережить. Так вот, сегодня я вам хочу сказать, что на встрече, на вебинаре с Еленой Алексеевой каждый из вас может узнать шаги выхода из этих сложных кризисных моментов. Я желаю вам инсайтов, озарений, которые обязательно непременно появятся в вашей жизни после общения с Еленой Алексеевой. Будьте внимательны. До встречи.